Всем привет! С Вами Андрей, Кривуля, Чарли и этим видео я начинаю новую рубрику Tips Tricks, в которой я буду рассказывать о разных 3D секретах. Русскоязычные подписчики знают, что у меня есть второй канал с ответами на вопросы без монтажа. Так вот, я решил делать монтаж и грузить их в эту рубрику. Сегодня мы поговорим о Corona Renderer, а также крутых материалах Hair and Skin, которые появились в Corona 1.7. Поехали! Сначала я покажу настройки Corona Hair и настройки сцены. А затем на примере моей версии Digital Emily поговорим о Corona Skin. На самом деле, все очень просто. Никаких сложностей в создании шейдера волос и кожи у вас не должно возникнуть. Сегодня я покажу, насколько все упрощено. Как говорил Адам Хотовой на недавней конференции ZG Evan. Corona создает для творцов, которые любят тратить больше времени на творчество. А не поиск заветных идеальных настроек. Поэтому не нужно их искать на форуме, ведь все настолько просто, что вам практически не нужно думать. И если зайти в настройки рендера, то вам ничего не нужно там менять. Это идеология корона рендера. Все и так по умолчанию прекрасно работает. Единственный момент, когда что-то нужно менять, то это желание получить превью побыстрее. Для этого можно поставить Noise Limit на 10. Для финального качества можно уменьшить это значение до 5 и, например, использовать Denoiser. Но если уж вдруг вам не нравится, как выглядит работа с ним, она замылена и не видно мелких деталей, а шум хочется убрать, тогда можно уменьшить это значение до трех или даже двух. Это все, что касается настроек. Теперь поговорим о шейдере для волос. Я специально заранее создал несколько материалов, чтобы на их примере рассказать о настройках. Запускаем интерактив, чтобы видеть изменения и начнем с черных волос. Как я уже сказал, шейдеры Короны интуитивно понятны, в отличие от других рендеров. Поэтому, посмотрев данный урок, вы сразу же научитесь создавать разнообразный цвет для волос. Итак, чтобы получить такой оттенок волос, для начала вам нужно изменить значение меланин и поставить его равным единице. Level ставим на 0, если вы хотите получить чистый черный оттенок без всяких подкрашиваний. Затем, Random меланин ставим равным 0.2 для того, чтобы добавить немного разнообразия в оттенок каждого волоска. Ведь так волосы выглядят гораздо реалистичнее. Опять же, вы можете экспериментировать с этим параметром. Например, если поставить его равным единице и увеличить Level, то вы получите такой интересный оттенок. Также я изменяю значение Glossiness и Softness. Glossy отвечает за размытость блика, а Softness за динзотропный эффект. Изменение этого параметра в связке с Glossy, делает волосы более шелковистыми или наоборот грязными. Экспериментальным путем я определил, что значение Glossy равное 0.5 Самый идеальный вариант для обычных волос. И если у вас грязные волосы или 6, то можно использовать значение 0.2 В таком случае блик сразу станет нечетким и волосы будут более матовыми. Если же вам нужны мокрые или нагеленные волосы, ставим значение Glossy больше 0,5. Итак, теперь поговорим о брюнетках. Я сделал два типа шейдера. Первый более матовый, а второй более шелковистый. В первом варианте меланин равен 0,8, Фиа Melanin увеличил до 0,2, чтобы добавить режеватого оттенка, рандом меланин и Glossiness поставил 0,03. Для брюнетки с более мягкими волосами, Softness и Clossiness поставил на 0.7 меланин на 0.5 Fear Melanin убрал и Random Melanin поставил на 0.1 Это как раз тот шейдер, который я использовал для своей версии Эмили. Идем дальше. Итак, чтобы получить волосы такого голубого оттенка, вам нужно меланин поставить на 0 Random Melanin на 0.5 Затем меняем Tint Transmission Tint на такие оттенки. При желании, можно еще скопировать TIN в слот Diffuse и тогда вы получите более окрашенные волосы. Чтобы получить такой шедер натуральной блондинки, вам нужно оставить Tin Transmission, Tint и Diffuse по умолчанию. Меланин изменить на 0.2 меланин на 0.5 Рандом меланин на 0.1 Но если вдруг захотите сделать мелирование, то рандом меланин ставим равные единице. Glossy ставим на 0.3, чтобы волосы были более матовые и с равным единиц. Для окрашенной блондинки в Diffuse Tint Transmission Tint добавляем такие оттенки. меланин убираем, а Random Melanin Glossy ставим равным 0.5. Кстати, при таких настройках очень легко покрасить волосы в другой цвет. Достаточно поменять Diffuse оттенок, например на такой зеленый. Чтобы получить седые волосы, вам нужно меланин поставить равным нулю. Glossiness 0,3 и рандом меланин 0,2. Если же вы хотите сделать милированные седые волосы, достаточно изменить значение рандом меланин на единицу. Чтобы сделать рыжие волосы, сначала меняем диффуз и тинт на такие оттенки. Меланин ставим равный 0.64 и филомеланин ставим равный 1, чтобы сделать более естественный рыжий цвет. И если вы поставите его равным нулю, то будет абсолютно другой тусклый оттенок. Получив рыжий оттенок, вам будет очень легко сделать красные волосы. Достаточно поменять цвета Tint и Diffuse на такие. Это все, что я хотел рассказать об оттенках одного цвета. Теперь поговорим о градиенте и задаче, с которой вы можете столкнуться. Чтобы получить такой сложный оттенок с переливами, вам нужно добавить карту Gradient Ramp с такими цветами. Причем, важно учитывать одно правило. Координаты должны быть WU, а не UV, если вы хотите получить именно плавный переход цвета от макушки до кончиков, а не рандомный цвет на каждом волоске. Эту карту грузим в слоты Tint, Transmission Tint и Diffuse. Чтобы получить еще один интересный эффект, можно удалить градиент с Transmission Tint и тогда получится другой результат. Но мне конечно же нравится предыдущий вариант. Он более реалистичный, если ориентироваться на фотореференсы. Поэтому я всегда загружаю градиент RAM в те слоты, которые показал. Это все, что я хотел рассказать по шейдеру волос с Corona Renderer. Давайте подведем итоги. Для физически корректного результата Tint, Transmission Tint и все параметры оставляем по умолчанию. И если хотим добавить красноты, используем филомеланин. А изменяя параметры меланин, получаем разные оттенки. 0 белый, 1 черный. Если хотим чисто черный, левел уменьшаем до нуля. Два параметра Glossiness влияют на степень размытия блика. Их уменьшение делает волосы более матовыми. Увеличение мокрыми, нагеленными шелковистыми, как в рекламе Garnier. Мягкостью волос управляем с помощью Softness. А параметром Glint добавляем рандомные блестки на разные волоски. Давайте я создам еще один оттенок с нуля, чтобы Вы убедились в простоте этого шейдера. Смотрите, как я и говорил, можно обойтись только изменением значения одного параметра Меланин И получать физически корректный результат. Теперь сделаем розовый оттенок. Для этого меланин ставим равный нулю, Тинт делаем такого цвета. Его же копируем в diffuse, сделая немного темнее. И в Transmission Tint. Теперь изменяя значение меланина, можно получать разные оттенки розового. Как видите, все очень просто. А теперь поговорим о шейдере кожи.